Любите драники, но следите за фигурой? Тогда вот вам рецепт приготовления диетических картофельных драников не с мюкай, а с овсянкой. Очень вкусно, сытно, а главное, легко и просто. Обычно драники делают с мюкай, но картошка с мюкай – это убийственное сочетание для фигуры, да и, как по мне, такие драники получаются резиновыми, поэтому, чтобы приготовить диетические картофельные драники я добавляю овсянку, а не муку, немного лука придаст драникам насыщенный вкус и аромат. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте продукты. Овсянку залейте кипятком, дайте ей набухнуть, картошку с луком измельчите в комбайне, можете натереть на терке, если нет комбайна. Потом добавьте к картошке овсянку разбухшую, соль и другие специи по вкусу. Хорошенько все перемешайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Жарьте драники на разогретой сковороде в масле растительном, выкладывать можете с помощью ложки столовой. Жарьте с двух сторон по 3-4 минуты. Выложите готовые драники на бумажное полотенце, пускай жир лишний стекает. Подавайте диетические картофельные драники с овощами и сметаной. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты Лук 1 штука, картошка 5 штук, овсянка 0,5 стакана, специи по вкусу, масло растительное, по вкусу, для жарки, количество порций, 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Пусть вам сегодня повезет.